Если любого человека спросить, есть ли кризис у вашего ребенка, он скажет, точно есть. А был ли он у вас, он предположит, что скорее всего нет. Курс состоит из трех модулей. Три модуля. Это искусство публичных выступлений, психология отношений и профессиональная ориентация. Есть три главных качества, которые нужно воспитывать в себе и воспитывать тем более в своих детях. Это стрессоустойчивость, это трудолюбие, это умение общаться устойчивость и трудолюбие понятно. Единственное, почему мы добиваемся чего-то, это либо страх, либо лень. Большинство наших успехов обусловлено тому, что мы хорошо пообщались. И большинство наших неудач обусловлено тем, что мы неправильно где-то пообщались. Все эти три качества кристаллизуются в публичных выступлениях. Во-вторых, публичные выступления в современной жизни приобретает особенно важное значение. Они проявляются практически повсюду, начиная от экзаменов, заканчивая от, э, увлечением ютубом и так далее, и так далее. Ну, прежде всего у нас, э, э, можно сказать, коучинговый подход. Может, там, там много психологии практической. Ну и, разумеется, очень много практики. Полевой практики. Мы постоянно играем, мы выходим на улицу, пристаем к прохожим. И более того, я гарантирую, что наши детишки, поумневшие на нашем курсе, очень будут неудобны в общении со своими родителями, я полагаю. И со своими ровесниками, поскольку они будут оттачивать свое новое мастерство, прежде всего, на комнату своих ближних, близких и домашних. Но и слава богу, что они будут это оттачивать.